приветствую вас львы и львицы посмотрим что вам принесет месяц октябрь какие будут основные его энергии ну первое на что хотелось бы обратить внимание это первое число будет очень интересно будет интересный аспект между вашим третьим и девятым домом аспект влюбленности благоприятных это получение новостей когда Поездка может быть весьма интересной, принести неожиданные результаты. Могу сказать, что то, что произойдет в этот день, это будет очень кратковременно, краткосрочно, хотя и может вам доставить очень положительные эмоции. Далее, Меркурий, который находится в вашем финансовом доме, предполагал, что... В последнее время вы очень много времени уделяли своим финансам, какие-то, может быть, дела заказывали, что-то доделывали. Вот он, наконец, с 2 числа становится прямым и продолжает свое движение по 9 до 10 числа. После 10 он переходит в весы, и у вас наконец-то появляются желания и возможности для. Каких-то поездок, встреч с теми людьми, которых вы давно не видели, но хотели бы встретиться, пообщаться, поговорить, возможности для знакомств, для посещения каких-либо таких небольших мероприятий, это могут быть и курсы, ну, возникнет желание чему-то научиться, ну а также это еще и касается купли-продажи, кто занимается продажей, то для вас это тоже интересное время. 9, 10, даже ну, не 9, а 10, 11 12. Вот этих несколько дней они будут несколько напряженные. Напряжение будет в чем? Ну, во-первых, Меркурий будет находиться в оппозиции к Юпитеру. И это указание на то, что вам, возможно, и захочется куда-то съездить в этот период, далеко, переехать, поехать. Возможно, будет какая-то информация, которую нужно будет получить, связанную с дальними поездками но это может быть что-то ошибочное ошибочное принятие решений плюс и дальше добавляется квадрат от вашего символического восьмого дома который отвечает за денежки за эзотерику за такие сложные опасные ситуации и ну, деньги вашего партнера имеется в виду, кредиты, так, 8, 9, 10, 11 и будет делать аспект к 11 дому. Ну, возможно, обманы, обманы, какие-то неточности, а по -по попадание в неприятные ситуации, аферы. Тут реально может быть опасность для здоровья, То есть я бы, особенно если это где-то будет ну, встреча, Встречи в толпе, опасности в коллективах. Но постарайтесь в вот этих несколько дней быть особенно внимательными к своему здоровью, особенно внимательными к своим финансам. Также может наблюдаться несколько агрессивный настрой со стороны вашего дружеского окружения от мужчин, имеется в виду. 3-14 будет благоприятный аспект от Меркурия к вернет Венеры к Сатурну. Это улучшение во взаимоотношениях с вашими партнерами, смягчение ситуации, появится возможность договариваться о чем-то. Я бы даже сказала, что вполне такой благоприятный период, чтобы ну, перевести отношения на другой уровень, там что-то может быть узаконить. Ну, тут такие, ну, есть возможность что-то перевести на более такое серьезное, надежное, положительное и уйти от э, каких-то неясных, не непонятных ситуаций, уйти от конфликтов. ну Можно именно в этот период попробовать. Далее, 18 -го, 19 -го Венера будет продолжать делать еще один аспект уже к Марсу. Венера, вот она в вашем третьем доме к Марсу, третий дом это дом связанный с договоренностями, с поездками то есть, ну, подписание важных бумаг официальных по Сатурну ну, реально, тут очень, знаете, как на обрачный аспект очень похоже, то есть заключение каких-то важных договоров, которые могут повлиять на ваш статус сюда еще добавится благоприятный аспект от Меркурия к Сатурну Ну я думаю, что Будет принято какое-то очень важное решение в вашей жизни благодаря ну, партнеру, который рядом, или благодаря правильному партнерству, взаимовыгодному, соглашению, что-то будет. Еще 23 числа и Сатурн становится прямым, до этого времени он был ретроградным, наконец-то уже последнее его было ретроградное движение, и он уже будет потихонечку выходить. Но пока он стоит на месте, практически он образовывает негативный аспект урану поэтому он немножко конечно подпорчивает жизнь всем нам так 7 8 9 10 но знаете он как будто бы висит над вами как домоклав меч он не дает никакого покоя и уверенности ни в карьере ни в своем статусе ни во взаимоотношениях со своим партнером то есть высокий риск расставание высокий риск каких-то конфликтов ну, неприятия может быть той ситуации которая складывается Ну, это уже последний вот такой виток там стоит еще буквально пару месяцев потерпеть и будет он уже будет опускать и будет все легче и легче и легче еще 23 числа у нас солнце вместе с венера прям в соединении переходит очень красиво ваш четвертый дом связанный с семьей ну и тут, конечно, учитывая сам по себе скорпион, качество этого знака, который, к которым относятся и страсть, и ревность, и собственничество, то, наверное, в ближайшие три недели нечто подобное в вашей доме, в вашей семье будет обеспечено. Чувство к партнеру могут колебаться от большой любви и до ненависти, возможно, взаимные придирки, ну, Посмотрите, может быть, кому-то это будет интересно. А 29-го еще и Меркурий перейдет в этот же знак, поэтому Скорпион будет работать, ну, начнет работать очень активно. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что с 30-го числа Марс становится ретроградным. Он там пробудет до середины января в ретроградном движении. Там это в близнецах, близнецы являются для вас вашим десятым домом, домом карьеры. Поэтому, пожалуйста, уделяйте карьере своему статусу максимальное внимание. Ну, если не захотите вы, то вас судьба, карма вынудит это сделать. Здесь нужно быть очень внимательным, нежелательно в эти периоды менять свое место работы. И в принципе менять свои отношения, избавляться от чего-то. Тут могут возникать ситуации, когда важно будет разобраться с тем, что есть. Особенно это актуально для женщин, потому что для мужчин ретроградный Марс связан с их личной энергией, которая может быть слегка заморожена, ну не слегка, а заморожена в этот период. А для женщин это их мужчины, которые могут к ним прийти в этот период по судьбе. Ну и, конечно же, к концу месяца еще и Венера начинает идти к сходящемуся аспекту, в оппозицию становиться к Урану. По 4-му 10 дому, что крайне является напряженным, может уже в начале следующего месяца приводить каким-то непредсказуемым обстоятельствам в вашу жизнь по касающейся статуса дома семьи. Ну, поживем, увидим. Ну, а пока желаю вам Спокойного месяца октября и анонсирую, что на еще два важных события в этом месяце я сделаю отдельные прогнозы. Это полнолуние, которое будет 9 числа в Овне, а также новолуние 25 числа, которое совпадет с солнечным затмением и откроет осенний коридор затмений до 8 ноября. И будет нести в себе очень важные кармические События. Поэтому важно будет внимательно изучить это, это событие с учетом собственных аспектов.